Немлите Слову Божьему о пришествии смертного часа. Человек от жены рожденный пребывает в мире всем недолговременно, и век его скорбями полон. Божьему цветку подобен он, и увядая таки цвет сей, и возвратится в землю прах его. Ибо земля еси, и в землю отыдешь. Пусть примет прах нашего дорогого усопшего Яниса Банги, Господня земля. Из праха восстал прах и отыдешь. Господь наш, Спаситель, воскресит Тебя в день страшного суда. Помолимся об упокоении души раба Божьего Яниса Сабанги. Отче наш, ежись и на небеси, да светится имя Твое, да прийдет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Во веки веков. Эх, Янка-Янка, отчаянный был человек. Ну кто его гнал в море, в такой шторм одного? Вместо салаки золото все тени попрет. Новый дом-то построить надо было. Деньги-то ему нужны были. Он слишком много хотел. Четыре-пять латов в день? Разве это много? Да он хотел больше. Туго им теперь придется. На одной страховке из долгов не выплывут. Пусть старый дом продает. Сколько эта хибарка потянет, смешно. Надо бы им как-то помочь. Может быть через наше правление? Ха, они тебе дадут. Дай бог, что поплатили похороны. Думаешь? Вспомни, как с нашим Эриком было. Теперь совсем другое время. С нами должны считаться. Ха, должны. Ну, что же вы тут? Мать к столу просит. Ну что ж, пошли, помянем. Я уж думал, отца без тебя похороним. Мы в рейсе были. Но что с морским училищем решил? Продолжить сможешь, или у нас останешься. А, а Марты ни в какую. Говорит, по дому соскучился. Да, в хорошо, а дома лучше. Так что скоро приедет. Динозов. Как дела? Что в риге нового? Сумасшедший дом. Шум и толкотня. Везде приемы, марши, парады. А тут, как с поезда сошел, прямо в рай попал. Не желаете ли стаканчик с дороги? Принесу. О, стакан до рюмочки доведут до сумочки. О, я понимаю. В Риге, конечно, у господина Штейнберга этикетки покрасили. Хотел, бы он в свою Германию, вот этот господин тут я с вами Штейнберг. Согласен. Тут я согласен. Тут вот еще что. Возьмите, почитайте. Почитайте, самые свежие. визит дружбы. По соглашению с министром иностранных дел Латвии, господином Мунтерсом, 17 мая 1939 года в город Лепаев прибыла немецкая военная эскадра. А -а -а. В ближайшие дни ожидается еще приезд большой туристской группы. Такая солидарность и взаимоотношения, Ха -ха. ну и нахарство. Мы слишком маленький народ. Нам всегда приходится лицемерить. Гитлер всюду заявляет, что он наш друг. Он и Литве друг. А как ловко он у них. Клайпиду откусил. Я уж не говорю об Австрии и Чехословакии. А теперь он от Польши Данцек требует. Тут не нахальством, тут чем-то похуже пахнет. Неужели вы думаете, Не что? знаю, но умные люди на всякий случай запасают кое-что. Сахар, крупу, спички. Не дай бог. У меня парень в доме. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. От нас до Германии далеко. Да. Между нами еще Польша. Да. Как ваша дочка в Риге? Пока ничего, приедет, тогда расскажет. А у нас в поселке несчастье. Да, Петерс мне все рассказал. О, извините, у меня работа. Я вижу. Старые грехи отмолили, теперь сюда за новыми идут. Газетку я возьму. Ладно, всего хорошего. Ну? Хозяин, можете нам заглянуть? У тебя много грехов, а? У меня? Давай, трогай, святой, садись. Тебя жена дома ждет. Кого? Меня? Давай, трогай, садись. А -а -а. До встречи. Здравствуй, Юрий. Добрый день. Поешь, сынок. Иди, входи Спасибо. Прими мои соболезнования, Зента. Хороший был у тебя муж. Спасибо, Якоб. И хороший отец, Артур. Мы его долго будем помнить. Что же мы здесь стоим? Проходи в комнату. Спасибо. Я слыхал, Зента, что ты скот, и землю решила продать. Долги, Якоб. Ты с продажей не спеши, Зента. Не спеши. Я не знаю, как тебе в глаза смотреть. Погоди, мать. Насчет отцова долга вы не беспокойтесь. За нами не пропадет. Я отдам. Скажи, сколько у тебя осталось невыплаченной суды за дом? Семьсот латов и твои триста, так что считай. С тобой я пока считаться не буду, а с суда вот это хуже. Трудновато у меня, правда, с наличными, но ничего. С суда я вашу погашу, с банком лучше не тянуть. Проценты. А как же ты? Всю жизнь с мы были соседями, ими и останемся. Как-то неловко. Ты что думаешь, что я пришел рубашку последней с вас снимать? Мы же люди. За доброту вашу спасибо, господин Узелс. Но мы не можем так. Я не милостию вам предлагаю. Я по-деловому. Заработаешь, отдашь. Промысловый участок отцовский правление тебе оставит. Может, и прибавит немножко. А дальше... В море пойти. Дело твое. Ты молодой, сил хватит? Конечно, хватит. А ловить на чем? Сети у тебя остались хорошие. А лодку пока возьмешь у меня. На льготных условиях. Моторные, 15 сильные. К тебе любой напарником пойдет. Или возьмешь сезонного работника. Прямо не знаю. А зимой на озеро пойдешь с нашими закарпом, карпа теперь в хорошей цене. Артур, обо всем договоримся. Я думаю, если каждый третий улов мой, это, это не так уж много. Вот так и отдашь отцовский долг. Ну что по рукам? В общем условия приемлемые. Если на год. Только все надо оформить так следует. Как тебе лучше, договор или вексель? Вексель. Тогда пишу тебе сумму в деньгах. Договорились? Мало, совсем мало. Да, 30 корзин не Но, не Ну, как у вас там? Здорово, ребята. Здорово, Здорово, Да, мелковато. Как говорится, не а пусто, а да не больно густо. А у вас как? Ящиков 20 будет. Держи. Хватит цепить, хватит. Ты ящики-то считаешь? А что их считать Ты Больше не станет. Ящиков всеми останутся. Надо рассортировать. Давай. Хватит. Оп, помочь. Оп. Под ноги гляди, а то рыбка уплывет обратно. Твоя-то не пришла. Да бог с ней. Все равно я вижу, у нас ни жизни не будет. Берись за тот конец. Осторожно. 아, 네, 네. Ну что, мужики, живей давай, отчаливай. Марта, ты когда приехала? Вчера еще. Не ждал? А я с утра тебя ищу. Была у твоей матери, говорила, я же ничего не знала. Ты надолго? Думаю, на все лето. Артур, послушай, там Мартис один баркас разгружает. А ты, дочь, смотри. Песок-то холодный и вода тоже. Это такой мелочи набрал. Учти, по 20 сантимов дороже не протолкнул. Вчера еще по 30 за ящик давали. Цены устанавливает Рига, центральное правление. Я ими не командую. А мне как жить? На рынок такая рыба не пойдет. Ты сам это прекрасно знаешь. Может быть, консервный завод возьмет. Хорошо, я поговорю с Ригой. Сидя на берегу, ловить легче. Кому легче мне? Ты прекрасно знаешь, почему я на берегу. Вот! Кто мне помогал? Когда я один в шторм лодки спасал, теперь ты мне этим в глаза тыщишь? Небось, сюда, слятыну, из залива выловили. Сами же плакать будете, а мне в правлении потом бы ты, О, за вас, вас отдуваться. Со своим правлением. Ну, гляди, Каллы. Положите за Да Пошел на ты! Тогда по-другому запоешь. Давай, давай, шевелись. Привет, ребята. Здорово. Привет. Одевайся, капитан. Ну, пошли. <смех> Куда? Мы собираемся. Поговорить надо. Решать, как быть дальше. А что случилось? А все тоже. Все считают, что идет нечестная торговля. Ведь ты сам понимаешь, если у нас первую салаку берут по 30 сантимов за ящик, а продают ее. Знаю, знаю. Но почему Озлс на это закрывает глаза? А что он может сделать? Цены-то устанавливает центральное правление? Держится за свое местечко. С Ригой ссориться не желает. Значит, имеет тут свою выгоду. Не думаю. Наверняка на рынке нет сбыта. Никто не покупает. Не покупают? А почему же Озелс молчит? Пошли. Ну? Не пойду я, Лайман. Почему? Меня сегодня... Не могу сегодня. Но как же мы без тебя? Не могу. Вот как? Понятно. Значит, всю жизнь будешь за свои долги плясать перед ним. А может, еще причина есть? Думай, что говоришь. Лучше ты сам подумай. Ты воображаешь, что с мечтает с тобой породниться? Ладно. Повитай в облаках. Тоже какой янтарь. Как ты его нашел? Как и тебя искал и нашел. Я таких не встречала. И <смех> я не встречал. Знаешь? Загадай что-нибудь. Просто загадай. Подумай, что ты больше всего желаешь. Не буду гадать. Почему? Потому что кроме тебя мне ничего не надо. Undergoes. Ele, его бросил что случилось а. что ты стоишь в пеке заловил на мне картоне на помощь ты на помощь Зашел. Перестань. Перестань! О, Господи. Ну, Эль. -э -э -э. Перестань. Яком. Мой муж уже косо смотрит, но ну, не надо, сейчас днем нельзя. Ну, ну что ты? Ну, ты с ума сошел. Перестань. Ну, господи, я же сказала, не забуду, приду. Моя дочь вечно опаздывает. И твой муж тоже. Петерс! Спасибо. Петерс, ну что ты копаешься? Ушайте на здоровье. Педерс, ты к своей жене претензии имеешь? А я имею. Опять суп не соленый. Папа, я читала, что в твоем возрасте надо бы поменьше соли есть. В моем возрасте? Дай вам Бог всем быть такими. В моем возрасте. А твой парень-то хват. В поселке только о нем и говорят. Еще медаль получат. За спасение утопающих. Мясо давай. Сейчас. Заснула, что ли? Да сейчас принесу. Говорят, молодой Лосберг хочет в газете напечатать про твоего Артура. Что ты заладил, как попугай? Твой Артур, твой Артур. Помидоры дай. На. Сваты, что ли, нанялся? А что я? Люди говорят. А ты поменьше сюда сплетни носи. Какие сплетни? Причем тут я? Весь поселок об этом говорит. и молчи, дурак. Не ври. Я? Да, ты. Дурак. Ну спасибо, хозяин. Накормил досата. Петерс, подожди. А ты вообще молчи, шлюха. Коровник почистить. Давай, давай. Ну вот что, дочь, мне все это надоело. Что? Пора взяться за ум. Не девчонка уже. Ладно, С детьми бегали. А что изменилось? Соображать надо. Ты напрасно так говоришь. Да делай, как хочешь. Ты взрослый уже. Только сердце кровью обливается. Тебя дурочку жалко. Как ты не понимаешь, ему нужна не ты, а наше добро. <как> Марта! Марта! Марта вернись! Марта! А, спасительница. Здравствуйте. Я теперь поминаю вас в молитвах вместе с Артуром. Здравствуйте. Вы ко мне? Да, но я, наверное, не кстати. Ничего, ничего. Проходите, проходите, садитесь. Спасибо. Да, нелегко растить без матери. Ну, чем могу помочь? Да все история с этой яхтой. Вытащить-то мы ее вытащили, а идти на ней нельзя. Мачта сломана, киль погнулся. Отбуксировать надо в яхт-клуб. Не дадите ли на пару дней мотор? О чем разговор? Мы ж соседи. Ну, как здоровье вашего отца? Спасибо. Намного лучше. Все-таки морской воздух ему на пользу. Красивая у вас дочь, господин Озеллс. Да. Все молодые. Красивые. Похоже на меня. И таким образом он достиг своей цели. Еще бы, да? Ну, вот мы дома. <с1> Вылезаем. А что, Дальше пешком. провели время, да? Конечно. Пока. Ну, счастливо. Привет. Здравствуй, папа. Что у тебя общего с этим субъектом, который чуть тебя не утопил? Может позорит форму Айсарга? Ничего себе, защитник порядка. Ты что-то хотел? Да, подай мне часы. Они помогут мне перегнать яхту в наш клуб. Слава богу, что ты ее сломал. Лезть в море, не умея плавать. К столу? Да, пожалуйста. Это легкомыслие, достойное желторотого юнца. А ты пять лет провел в Лейпцигском университете. Чему ты там учился? Помоги. Подай мне трубку. Твой врач взял с меня слово. Лучше что... бы он взял слово, что ты не будешь волновать отца. Трубку. И объясни, наконец, почему ты до сих пор околачиваешься здесь, когда в Риге уйма дел. Не волнуйся, с продажей предельной фабрики я все уладил. Хотя и считаю, что это очередная ошибка. А ты молод еще судить о моих ошибках. Это хуже, чем ошибка. Сворачивать производство, вывозить капитал за границу. Прости, папа, но сегодня это предательство. Оставим громкие слова, сынок. Я хорошо помню 19-й год, когда эти оборванцы захватили здесь власть. Я не хочу еще раз стать нищим. Я не хочу. Только собираюсь не бежать, а драться, если понадобится. Боюсь, что поздно, сынок. Когда корабль тонет красиво, но бессмысленно тонуть вместе с ним. Вот тут ты прав, папа. Если капитан Растяпа, недолго и угодить на дно. У нашего уважаемого президента Ульманиса замашки маленького фюра, Но, увы, только замашки. Сейчас Латвии как никогда нужна крепкая власть. Железный кулак. Ты что? Опять впутался в компанию этого прохвоста адвоката Крейзиса? Будь осторожней, Рихард. Их гром и крест – опасная политическая авантюра. Держись от них подальше. Во-первых, я никуда не впутался. А поговорить с умными людьми всегда интересно. А во-вторых, Держись я... подальше! Твое призвание – честная коммерция. И все! А мне этого мало. Отец, понимаешь, сегодня мало. Набивать деньгами мешки, а потом ломать голову, в какой стране их запрятать. Прости, отец, но это подло. Я никуда не уеду из Латвии. Сопляк, какие мешки? Ты заработал хоть один лад без моей помощи. Как ты смеешь так говорить? Отец. Папа, что с тобой? Папа! Я сейчас. Сейчас! Ты должен поехать и официально оформить перерыв в учебе. Приявишь свидетельство о смерти отца. Остался один курс. Но за этот год я все забыл. Будешь заниматься со мной. Возьмешь книги по физике, математике, географии. Отец хотел, чтобы ты стал капитаном. Вам легко говорить. Я понимаю, что тебя беспокоит. Но запомни, один год, только один год. А за мать не надо тревожиться. Как-нибудь поможем. Все зависит только от тебя самого. Между прочим... Тогда Озелс насчет Марты, ничего не сможет тебе сказать. За это стоит бороться. Неужели люди не могут быть просто людьми? Просто жить, любить. Не спрашивай, сколько у кого в сундуке. Ты изучал не только навигацию, но и историю. Сам понимаешь, что это гораздо серьезнее, чем кажется. Да? Мне Лаукс. Пожалуйста. Да? Я по поводу собрания. Знаю. Вы будете? Буду обязательно. Ты когда поедешь в Ригу? Завтра. Нас с Слаймоном посылают. За новой партией сетей. Тогда вот что. Возьми это письмо. Хорошо, я опущу. Нет, опускать не надо. Здесь даже адреса нет. Нужно передать из рук в руки. Ты понял? Да. Тогда запомни: у входа в Верманский парк есть газетный киоск. Там сидит старик, ему и передашь. Но учти: дело небезопасное. Если боишься, лучше откажись сейчас. Ну что, кубок я получил не зря. Выбей 96 очков из 100 возможно. Жалко, а? что там не было парусной регаты. Вот там бы ты себя показал. Ладно, ладно, Брун, он же не морской айсеркс, а то на земле стоит твердо. Как ты думаешь, Волдис? Я думаю, что этот наш экстренный след неспроста. Полковник в своей речи довольно недовосмысленно намекнул. Мол, надо быть готовыми ко всему. И порох держать сухим. Но главное не передержать, чтобы из него дух не вышел. А? Что, что ты сказал? Я говорю, красные наглеют с каждым днем. Боитесь переворота? А ты не боишься, что у твоего отца отнимут магазин, а тебя заставят петь «Интернационал»? Пусть только сунутся. Когда сунутся, будет поздно. Бить всегда надо первым. Ну как, предлагаю всем выпить из этого кубка. Идет. Обмыть мой приз. Идет. Вот это идея. Гуляйте, друзья, у меня, к сожалению, дела. Пока, Вика! Угощаю всех я. Вперед! атаку! Ты куда собралась? Не волнуйся. Не на свидание. Один человек велел тебе передать. Что передать? Да вот это самое. Ну, догадалась от кого? Они с Лаймоном в Ригу поехали за сетями. Артур еще насчет учебы похлопотать. Не знаешь надолго? Не знаю. Если Лаймон не затеет там... На фабрике какой-нибудь митинг. Тогда не задержится. Ему же всегда больше всех надо. Какая жарища! Догоняй! Ой! Вода холодная! Ну как? Тебя не дождешься. Ой, какая ты я, пожалуй, не пойду купаться. Я сейчас побегу. Потому что отец будет... Давай помогу. Сердиться. В огороде работы полно. Ну, пока-пока. Жарищая. Купайтесь. Только с вами. Нет, я передумала. Вода холодная. А вы разве не уехали? Поселки говорят, что вы продаете дачу? Отец заболел, отъезд откладывается. И, откровенно говоря, я лично никуда не собираюсь уезжать. Да, я тоже себе представить не могу, как можно жить вдали от Латвии. Но как же вы отпустите отца одного, когда он поправится? У вас на это серьезные причины? Да, серьезные. Я заходил к Артуру. Мне сказали, он в Риге. Может, мы поедем, прокатимся к нему, а? Но не найдем его тоже не беда. Погуляем. Вы согласны поехать со мной, покататься? Нет, спасибо. Вы боитесь, что Артур преревнует? Ну, и напрасно. Вы же знаете, как я к нему отношусь. Я перед ним в большом долгу. долгу, к сожалению, он. Да, я слышал. Мне бы очень хотелось ему помочь, но я просто не знаю как. Артур такой самолюбивый парень. Нет, он гордый и честный. Ему нелегко будет в жизни. Все-таки садитесь в машину. Прокатимся. Нет. Подумаем. Может, мы сумеем помочь Артуру? Нет, нет, нет. Правда, мне неудобно. Пойдемте, пойдемте, Марта. Я отниму вас не больше получаса. Даю вам честное слово. Ну, если так. Прошу вас. А если отцу скажут, посмотри мне в глаза, что с тобой сегодня? Ты сперва скажи, как ты съездил. Уладил с училища. Да. Все в порядке. Обещают оформить отпуск на год. Тогда вот. Что это? Твой вексель. Рихард выкупил моего отца. Рихард? Но ты же спас ему жизнь. Он тоже хочет тебе помочь. Ну да? Ну а при чем тут ты? Ну, ты что, просила его? Ну, вместо того, чтобы радоваться, ты... Как-то странно получается. Я должен поговорить с Рихардом. Ну, то поговори, конечно. Ты ставишь Но... меня в неловкое положение. Я только хотел тебе помочь. И Рихард? Ну, и Рихард тоже. А что ж уж В случаях рекомендую своих коллег, поскольку это не мой профиль как адвоката. Да -да. Но принимая во внимание, что вы, протеже Рихарда, постараюсь Уверю. помочь сам. Уверю. Адрес мой, надеюсь, вы не забыли. Нет, Нет. Когда мне сообщили о несчастье, первой моей мысли была мысль о тебе, мой бедный мальчик. Благодарю вас, тетушка. Трепись, Рихард. Будь мужественным, дорогой. Садись. У тебя несчастье. Извини. Отец, ты меня поймешь, Артур, как мы бываем жестоки к ним при жизни. Никогда себя не прощу. Прими мои соболезнования. Спасибо. Это Марта тебе передала Вексель? Да. Я как раз шел, хотел сказать... Ну, но... ничего, говори. Не сочти меня неблагодарным, но я не хочу, чтобы ты оплачивал мои долги. О чем ты говоришь? И чего вообще стоит наша жизнь? Суетимся, спешим, вечно куда-то, а потом вот что. Нет у тебя никаких долгов. Ты не представляешь, как мы мальчишки завидовали рыбакам, когда они возвращались с его у острова. Нам казалось, будто это какая-то сказочная страна. Отец обещал меня взять туда. Но так и не успел. Жаль, что посреди каникул тебя отправляют в Ригу. Мы бы поехали на остров вдвоем. Ты надолго туда? Дня на три. Четыре. Ты даже не проводишь меня? Мы вместе поедем в реку. Не могу. Мать одна. Прости. С собой. Куда, милый? Куда хочешь. Завтра твой отец запряжет лошадь, отвезет тебя на станцию, и в Риге ты продолжишь свои студенческие. Не надо, не надо. Не знаю, как я буду без тебя эти четыре года. I'm <laughs> Эээ, тяп-ляп, черт возьми. Лишь бы побыстрее. Артур, а ты что такой грустный? Новые долги завел? Считай, что так. Что там, костры зажгли, что ли? Дым такой. Что происходит, ни черта непонятно. Теперь уже никто не знает, что здесь происходит. Не бросайте, родные, не бросайте в беде, не бросайте, Господи, воды, воды давай, воды, побольше рыбачи, водите, съпка, ничего не пожалею, порохи, волька, воды, заработки, воды, но Боже мой, Боже мой, Боже мой, Боже мой! Люди, люди, люди, семь, да! Какой Такой маленький зейп. сундучок, там деньги, бумаги, бумаги, деньги. Ну Ты и что? Все. Ты что хочешь, 500, чтобы я? Пятьсот латов, да? Потом свете мне твои Тысячу латы не нужны. Латов. Тысячу латов я проживу. Тысячу отставай. латов, да? Куда ты собрался? А? Лей на меня воду! А? Лей, лей, лей! Еще! Куда ты? Назад! Одержимый! Что он делает? Доброе. Ваш завтрак. Пожалуйста. О, Господи, опять манная каша. Так прописал врач? Она мне скоро <свеч> по ночам будет сниться. Опять не принимали лекарства? Лучше посидите со мной, это самое лучшее лекарство. Не капризничайте. Ой. Я приду позже, хорошо? Ну, что делать? Не скучайте, mm. господин Лозберг. Вы сегодня совсем молодцо. Уже пора. Заходите, пожалуйста. А как ваши дела? С плотниками поладил. Обещают до зимы под крыш подвести. Что-то вы рано распрыгались. Побереглись бы. Надо спешить. Стеснять вас неудобно. О чем вы говорите? Ваша дочь лечит меня лучше всяких врачей. Вот. Была страховая комиссия. Так ничего и не установила. Думают, что поджег... А что, разве долго? Кто-то на чердак паклю подкинул, и все. клеит себе помаленьку. А он уже далеко, так что все концы в воду. Кому же это вы так помешали, а? Выходит, помешал. За доброту мою. Рассчитался кто-то сполна. Может, вы и правы. В душе человеческой есть очень глубокие тайники. Да. Как же теперь с университетом? Тоже погорел. Вот именно, погорел. Я же не брошу отца. Так с отцом и будете у Рихарда жить. А где же? Ему сейчас нужна помощь. Да, конечно. Марта, я люблю тебя. Слышь, ты моя жена, ты жена мне. Я не могу, чтобы ты жила в чужом доме. Артур. А почему ты так? Сейчас я не могу идти. Я останусь, пока им нужна моя помощь. Да, конечно. Это мой долг, Артур. Да. да. Ну почему? Ну почему ты требуешь, чтобы я платила неблагодарность у человека, который спас жизнь моему отцу? Артур, и для тебя он сделал не так уж мало. Ну что ты, Артур? Артур, ну что ты? Уже уходишь? Угу. До завтра? Ну до завтра. Отцу, скажи, я могу ему помочь с домом. Спасибо, скажу. Конечно, если он захочет. Угу. я вам нравлюсь? По-моему, все в порядке. Да. Вам даже к лицу этот шрам. Mm -hmm. Ну, разумеется. Шрамы украшают мужчину. Посуда бьется, к счастью. Mm. Какой только ересень придумают люди, чтобы себя утешить. Какой редкостной красоты камень. Это подарок. Да. Мы все, как эти мошки в янтаре, замурованы каждый в своей судьбе. А что, если попробовать вырваться? Сломать эту прекрасную прозрачную гробницу? Не надо. Не надо ничего ломать. Всегда как будто на страже со мной и холодны, как Айсберг. Послушайте, Айсберг, у вас есть немного времени? Совсем немного. Подарите мне это немного. Да не помогайте, я сама. Ну не буду, не буду. А вы азартные? Но вы же прирожденный шофер. Ой. Ой, ничего, ничего, ничего, ничего. Вот так, так, так, так. Вот так. Ага. Еду! Едете, едете, конечно едете. А теперь газу, газу. Нет, страшно мне. Да ну вы же прирожденный шофер. Вот так, правильно. Ну? ну смелее! Смелее! А ты че? тормоз! Спите на тормоз! Идем к берегу. Никого, ни одной машине я вас наверное подвел вас вероятно ждут сама виновата холодно не хотите капельку это Рома. нет спасибо нет Господи, какой же я осел. Не нужно. Ну, не нужно. Да не упрямьтесь, вы же трожите. Спасибо. И не нервничайте, то да? Послушайте. А что вы, собственно говоря, так переживаете? Не хотите капельку? Нет. Холодно. Ну, не встретились сегодня? Встретитесь завтра или послезавтра. Может, это сама судьба распорядилась? Увела вас. С одного свидания привела на другое. Совсем ошалили от своего Рома? Нет, Марта. Я вас люблю. пойду марта не делайте глупости куда вы идете такой дождь марта ну простите меня хотя я сам не знаю в чем моя вина пустите, марта простите меня марта умоляю вас марта Якоб! Иди перекуси. Доброе утро, Эрна. Доброе утро. Доброе утро. Ну, перестань. На. А, Дека. Слушай, ты что, Петерсон нарочно в город послал? А, почему нарочно? Ну, вот. Гвоздей же нету. А какая без гвоздей? Работа. Ну хорошо, я возьму погребе сала на обед. И сметану. Ладно, ты ешь. Это я оставлю тебе. Ну подстой, Арка. Насиновали ночью. Да. Не холодно одной. Погреть хочешь? Ты? Доброе утро. Где ты была? Расскажу, я вам я очень замерзла. Ты была с Рихардом? Отвечай! Ты была с Рихардом! Да! С Рихардом, всю ночь! Ты доволен? Что? Как ты со мной разговариваешь? Артур! Артур, не уходи! Я тебе все объясню! Ты что делаешь, негодяй? На кого руку поднял? Я тебе. Господи, слава Богу! Вы живы, целы, я чуть с ума не сошел, все побережье объездил. Что произошло, господин Лозберг? Нет уж, господин Лозберг, вы должны объяснить, что произошло. Да ничего такого. Вы произошло. Сейчас поедем домой, я все вам расскажу. К вам домой, в качестве кого? Позвольте вас спросить. Ваша дочь может войти в мой дом, кем захочет. Да. Даже хозяйкой. Да-да, именно хозяйкой. Я это готов подтвердить где угодно и... И официально просить ее руки. Выпил бы смотреть на тебя тошно. Как будто конец света. Поссорились? Помиритесь? Нет, Лаймон. Это все. Что, все? Ну что, все! же ты наконец мужчиной. Встряхнись и пойдем. Нас ждут. В море пора. Нет, Лаймон. Никуда я не пойду. Не могу. С ума сошел. Сорвать лов? Пошли. Пошли, говорю. Добрый день. Весь поселок обекала. Тебя искало. Пошли быстрее. А что? Марта сидит у меня, но ну, уставай же. Ну, пошли. Довольно. Хватит, защитники нашлись. Так это он. Точно. Нет. А ну смотрит. Ну, Что-то не может быть. Пойдем. Да, он. А, минуточку, банга. Что там воссоздался произошло, ты можешь мне объяснить? Я зайду. Тебе какое Подожди. дело? Как какое? Полицейским стал. Я, Айсорг. Порядок в поселке мне не безразличен. Слушай, Бруно, поговорим потом. Мы сейчас Я уходим. Я понимаю, в море. понимаю но все-таки в поселке Пойдем. должен быть порядок. Иди-то со своим порядком. Вырядился как индюк. Ах, Вот оно что. Это же оскорбление мундира. Вот не теперь надо. ты пойдешь со мной. Убери лапы. Я прошу, ну отойди, ну надо. что ты к нему привязался? это да. а, да что? Так, да? Так. Ну да? Да что же вы делаете? допустите! Да. Да. Да. Не надо! Давай. А. Не надо! Oh <laughs> yeah. Ты выглядишь. Ах, ты, Господи, Боже мой. У меня даже руки дрожат. как ты на люди покажешься? О, Господи, ну что же это такое, Артур? Зачем вы пришли? Что с Артуром? Проучили, чтоб к чужим невестам не лез. Мама, ну не говорите же так, вы же ничего не знаете. Знаю, всему поселку известно, как вы смели через порог переступить. Я смею. Я смею, потому что... Пожалуйста, скажи своей маме. Она должна все знать. Тогда я скажу. Я жена вашего сына, не жена ты мне. Уходи, Марта. Иди. Артур. Иди, откуда пришла. Артур. Что там?